Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги, те, кто хочет стать нашими коллегами-риэлторами. Меня зовут Коростлива Наталья, мне 47 лет, я из города Красноярска. Год назад я пришла в одну из самых крупных агентств города и первые четыре месяца у нас проходит школа риэлторского мастерства. Ну, мы параллельно и работаем, и обучаемся. В нашей школе в основном упор делается на продажу вторички. Мы работаем с эксклюзивными договорами и обучаемся их продавать. Точно так же мы а, тренируем скрипты, а, работаем с возражениями. Ну, впрочем, как везде, наверное. Вот Но Я как человек, который любит а, обучаться, любит а, заниматься самообразованием, потому что я считаю, что в любой профессии, если ты не занимаешься самообразованием, ты не станешь таким профессионалом, каким должен быть. Да? То есть той информации, которая в рамках профессии твоей, в рамках организации, этого недостаточно. И вот в очередной раз когда я искала в интернете информацию по продажам именно в недвижимости, по возражениям и так далее, я случайно наткнулась на вебинар бесплатный Дарьи Антона, который назывался «Как вилтеру зарабатывать 1 миллион в месяц». Меня, конечно, название подкупило сразу, я решила его посмотреть, несмотря на то, что он продолжался всю ночь. У нас 4 часа разница с Москвой. И знаете, когда я в седьмом часу утра закончила просмотр, я даже и не заметила, как пролетела ночь. Настолько была интересная тема, настолько ценная информация. И на этом вебинаре рассказывали как раз вот об этом курсе «Риэлтор, бизнес и профессия, профессия и бизнес». Что я подумала, если на бесплатном вебинаре дают такие ценные вещи, то что же будет на платном, да? Да. И первое, что меня зацепило, когда Дарья сказала, что динозавры вымрут. Я всегда тоже об этом знала, понимала, что если человек не использует современные методы, способы в работе, которые соответствуют этому времени, то он не будет таким эффективным, каким может быть. И поэтому я всегда стараюсь применять те самые современные методики, ищу их везде тоже. вот. И этот курс, который я прошла в ноябре, на самом деле он дал очень много. Дал, во-первых, очень много скриптов, которые действительно отработаны практикой. И вообще вот этот курс, я поняла, что его дают тренера практики. А это очень ценно. Очень сложно найти тренера, который именно практик. Тренеров, теоретиков очень много. Но тот, кто пронес через свой опыт, пережил все это, да, и этот человек, он дает нам самое ценное, выжимки вот из того, что он, то, что, то, что ему дало эффективную работу, да, эффективность в работе. Он дает нам самые выжимки. И вот эти выжимки нам дали Дарья с Антоном. То, как Дарья преподносит информацию, то, насколько вот эта мощная энергетика, она передается даже через экран монитора. И настолько она легко заходит, что ты всю ночь получаешь ценную информацию, несмотря на то, что твой мозг уже должен спать, да, ты получаешь ценную информацию, тебе легко в ней ориентироваться, настолько это все просто и доступно и э, реально это возможно то есть э, нам дают инструменты которые просто бери и делай бери и делай и дают прям пошаговые инструкции настолько все подробные инструкции настолько удобно ими пользоваться допустим я никогда не создавала сайты хотя была у меня всегда такая мечта вот научиться этому да и здесь Антон настолько подробно дает видеоинструкции Просто, знаете, ну, ты делаешь, как будто ты это всегда делал. Очень удобно, что все уроки находятся у тебя в личном кабинете. Ты можешь в любое время вернуться, в любое время остановить обучение, отвлечься там, да, и продолжить. И то, что это будет в течение года у тебя в личном кабинете, ты можешь пользоваться и заходить в любое время, и вспомнить что-то, где-то отточить мастерство, да. Это очень удобно. И вот, ребята, спасибо вам огромное за этот курс, потому что на самом деле таких курсов ну, я не встречала. Я 10 лет работала в Сбербанке, прошла очень много тренингов, и вот такого мощного тренинга я еще в своей жизни не встречала. И те фишки, те инструменты, которые вы даете, на самом деле, они настолько современные, что я уверена, что не каждый этим владеет. Вот среди а, в нашей сферы деятельности, среди риэлторов, в основном многие используют старые методы. И то, что нам дан такой инструмент, мощный инструмент для продвижения, для работы, это прям... Ну, знаете, как нам на блюдечке с голубой каемочкой поднесли кусок смачного торта. Просто... Спасибо вам огромное, Дарья Антон, спасибо всей вашей команде, службе поддержки и технической поддержки, службе заботы. Вы настолько это все продумали, настолько это все грамотно организовано, что это очень легко дается каждому. Независимо от возраста, независимо от уровня образования, независимо от города, да, мегаполиса или маленький городок, где ты живешь. То есть можно применять эти инструменты везде. Спасибо вам огромное. Еще, знаете, хочу отметить, что вот пройдя эти все вебинары, курс вот этот, я поняла, что вы культивируете профессию риэлтор как э, очень интеллектуальную, э, интеллигентную, и это вот как раз в моей, э, это мой образ жизни, это мое отношение к этой жизни. Вот. То, что вы даете и как вы даете, это прям для меня. Спасибо вам огромное. Всем ребятам желаю удачи. И те, кто еще думает, проходить или нет, я настоятельно рекомендую. Не пожалейте, вложитесь в свое образование. Вы получите гораздо больше и ценнее той информации, которая дана за эти деньги. Спасибо всем. Всем удачи. Пока-пока.